Всем привет! Вы на канале Drops Easy и сегодня покажу наглядным примером, как проходить довольно простой и легкий тест нет, такой как Wing Riders. Не буду рассказывать и кто они, чем они занимаются, расписывать все. Вкратце пару действий, возможно что-то в дальнейшем нам за это и дадут. Итак, давайте перейдем на сайт и приступим. Перешли на сайты WingRiders, это вкратце просто DEX на сети кардана на облачение кардана Сразу на сайте можем перейти в раздел Test Now, нас перекинет на новую страницу. И тут я уже создавал, и прежде чем начать, и создаем новый кошелек. Нажимаем Create New Valid, соглашаемся с условиями, Yes, Go It. Придумываем имя кошелька, любое какое вам нравится, я чисто для примера создам, все равно потом буду не буду его использовать. Тест 2 продолжить. Придумываем пароль. Нам предлагают сохранить моник, то есть сид фразу, которая нам необходима будет для восстановления кошелька. Просто сохраняем куда-то в отдельное место, не теряем, потому что без него будет тяжело восстановить и кошелек. Нас просят вставить обратно эту мнемоническую фразу и подтверждаем. Все, ждем пока мне создастся кошелек. Все, переходим в мой кошелек. Здесь сразу нам необходимо перейти в раздел Wink Riders», и тут будут пошаговые инструкции. Для того чтобы получить тестовые токены, нам необходимо перейти на экран, который предлагают, выбираем Kiada, вставляем свой адрес кошелька, API оставляем без изменений, ничего не пишем, и проходим простую капчу стандартную, и все и получаем, нажимаем получить и токены". токены можно получить раз в сутки, я уже это сделал на первом кошельке, так что я просто перекинулся со своего первого кошелька на второй, чтобы показать вам, как делать дальше. Вот и перекинул. Вам с крана дадут и тысячу токенов Ада. Переходим обратно в Pink Riders. и теперь, как мы видим, мы можем создать и прикрепить литерал. Нажимаем, вводим свой пароль, подтверждаем. Все, как видим, транзакция успешная. Нажимаем Business и теперь мы можем заминтить и тестовые токены. Нажимаем минт Token токены третье пункт, Обратно вводим пароль и подтверждаем. Все, транзакция прошла успешно, как мы можем видеть и вперед портфолио, нам начислили все токены. Теперь, В принципе на этом все, но лучше всего сделать и пару свапов, создать и свой пул, давайте это сейчас сделаем. Переходим в раздел Swap, как мы видим выбираем первую ада, например. Тут у меня была одна ошибка, не все токены хотели свапаться. Вот на USDC вроде хорошо все проходило. Выберем например 100 токенов, нажимаем submit, вводим пароль, подтверждаем. Все контакт прошло успешно, с правой стороны мы можем наблюдать и посмотреть детали, что все успешно подменялось. Итак, давайте создадим свой пул, переходим в раздел pool, нажимаем create pool. Выбираем нашу пару, которую мы будем создавать и Также, наверное, создадим ADA USDC. Пишем количество, уже 100, и одобрить. Вводим пароль, выгруждаем, все, анонсация прошла. Как мы можем видеть и в разделе портфолио, то 100. Также можем добавить ликвидность, тут нам только ADA и выбираем USDC. Мы видим, нам не хватает DCE. Мы ждем, сколько у нас есть, и нам покажет точное количество. Нажимаем вводим пароль. Вот транзакция прошла успешно. Мы видим нашу ликвидность. адам reveals и можем нажать вывод. Нажимаем, прописываем, точнее, сто процентов. Вводим пароль, подтверждаем. Вот, в принципе, весь тест-нет готов. Если вы хотите 2-3 кошелька, то просто не забывайте, что токи не даются раз в сутки. И все проделывайте то же самое. Если какие-то есть вопросы, переходите в телеграм-канал, который указан в углу видео. И задавайте свои вопросы, там вам ответят они. Всем спасибо за внимание, всем пока.